Дорогой а Небесный Отец, я очень прошу, чтобы Ты прислал Свой Святой Дух сюда, дал действительное помазание, чтобы каждое слово было помазано Твоим Духом Святым, чтобы люди могли получить его в сердца свои и принять. Пусть ангелы будут и здесь, и там на служении. Дай, пожалуйста, все по воде Твоей свершить для Тебя самым лучшим образом. Боже, я очень слабый человек, прошу, помоги. Не дай ничего забыть, о освети и будь своим Святым Духом с нами. Иисуса Христа. Аминь. У нас сегодня такая неординарная тема, как условия для проникновения, проникновения сил тьмы в наш разум и мышление и создание почвы для проклятия. Очень многие люди, и христиане в том числе, думают, говорят о проклятии, что это такое, и мне очень захотелось, анализируя нашу удачу, неудачу, кризисы, как бы с этой темой познакомиться и спросить у Бога, что это значит для нас в нашей каждодневной жизни и борьбе. Мы так привыкли к злу и, и всему такому темному вокруг нас. Идут войны, люди обманывают, характер людей без Бога очень низкий, и... Это все, как бы действительно любящему Богу очень трудно пережить. Мы привыкли зло и неудачу считать нашим обычным и повседневным окружением. И когда кто-либо становится христианином, мы на эту жизнь тоже смотрим через глаза вот таких языческих привычек. Мы привыкли даже языческие всякие праздники, 8 марта, День Матери, День Отца, это не религиозные праздники, мы все это как бы принимаем. Мы живем в этом мире, и мы как бы с людьми, которые не знают Иисуса, мы с ними соприкасаемся и очень часто берем от них то же самое. Мы живем в таком темном мире, падшем и в среде отученного от Бога человечества, что часто, чтобы понять, что есть Божья воля, что нет Его, нам очень тяжело, особенно не имея глазной мази. Но Бог хочет спасти нас через изменение нашего духовного склада, через наше мышление, ибо мы родились в этот мир греха с грешным проклятым мышлением и желаниями. И прочитав все то, что Бог дал мне прочесть для этой темы, я поняла самую важную и очень простую истину. Но к этому мы придем в конце. А, я могу это и сейчас сказать. Самое большое проклятие – это грех. Нам всем необходим новый уровень веры. Что значит новый уровень? Лукавый – автор всех наших трудностей, неправильных решений, которые приносят в нашу жизнь так называемое проклятие, то есть невезение, неудачу, потери, трудные отношения. Дьявол сеет как в неверующих, так и в верующих разные мысли, идеи, предложения для их уничтожения, чтобы все не случилось то, что желает в их жизнь посеять Бог. Он действует как ангел света, заверяя нас, что это все к лучшему. И человеку, который не имеет 100% понимания Иисуса Христа и не дружит с ним, Ему кажется, этот путь, который дьявол предлагает, ведь он делает его очень красочным, удачным. Это как Лукавый предлагал этот мир Иисусу, но он не дрогнул. Мы слабые. Все вновь и вновь повторяется эдемская история с яблоком. Это всего прообраз. В то же время дьявол обманщик, лгун, и он желает смерть и грех везде распространить. Но у дьявола есть власть. Вот это я поняла над нами только тогда, когда мы ее ему дадим. Мы можем от Бога попросить даже власть изгонять дьявола. Он обещал это дать своим ученикам. Дьявол художник подделок. Он пытался и пытается внести в наш мир, особенно в наши эмоции и мышления, и воображения подделки уничтожающее все истинное, все действительно прекрасное. Сначала он сеет через взор то, что мы видим, на что мы смотрим. Все это кажется очень красивое. Это яблоко красивое, оно вкусно пахнет. Это видят глаза, и оно нам приятно. В сердце сеют жажду и искушение через вот это создание иллюзий будущего. Дьяволу желательно нас попасть в этот капкан, чтобы мы решили пойти в его пути, а дальше будет крах. Все засеянное в нашем воображении создает возможность достичь и получить и выбрать то, что нам совсем не нужно, что будет место благословения нашим проклятием. Ничто, что важно в этом миру, на самом деле совсем не важно. Ни деньги, ни мирская работа, ни дома, ни машины, ни наш счет в банке, ничто это не останется. В отношении вечной жизни достигать этого всего, да, оно нужно нам для повседневной. Но, как Давид просил в песнях, пусть Бог даст то, что нам действительно нужно, но не лишнее, не то, что отнимет у нас душу. В Медемском саду Эва видела дерево и яблоко каждый день. Я задумалась над этим, ведь она видела это каждый день. И оно не создавало для нее искушения. Но это было только до объяснения змеи. Что сделал Лукавый? Он дал Иве новый взгляд на яблоко. Через этот новый взгляд проникли искушения и грех в разум Эвы. Яблоко стало проклятием для Эвы. Яблоко, которое раньше было яблоком в Эдеме, в вечной жизни, все было благополучно, стало вдруг яблоком проклятия. Ева стала жаждать то, что у нее уже и до этого было. Ибо она была создан, создана по образу Бога. И для этого, чтобы быть вечно в Эдемском саду, не нужно ей было поздать зло. У нее было все, что нужно для вечной жизни. Только Ева не знала этого. Она была создана по образу Бога, что более. Сейчас мы каждый день воюем чтобы этот образ восстановить. И это дикая, страшная борьба. Через эмоциональный мир новое «хочу» лукавый создал разрушение. Поэтому надо всегда взвешивать, от кого рождаются наши желания. Это вечное «хочу». Ребенок рождается, первые слова, что он говорит, вместо «мама» и «папа» – это «хочу». «Хочу» это, «хочу» то и не «хочу». Значит, это уже нам унаследовано. И от кого получена идея, ибо в дальнейшем по ней будет складываться наша дорога жизни, путь, на котором, по нашему выбору, будут нас ожидать либо благословения, либо проклятие. А идея эта, чтобы получить проклятие, идет от дьявола. Идея, чтобы получить благословение от Бога. Вот и здесь юноша стоит. Перед выбором двух путей. Это как в старинной сказки: идешь направо, идешь налево, но удача только на одной стороне: по двум дорогам мы идти никогда не сможем. На двух стульях мы тогда никогда не сможем сесть. Все зависит от нашего сердца, все связано с нашей душой. От Луки 6:45 мы можем читать: Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек и злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. В нашем сердце этот мир и лукавый сеет и зло. Мы постоянно и с этим воюем. Для этого надо очищать свое сердце каждый день, каждый вечер молитвой. Помыслы нашего сердца создают в нас желание сердца, но которые создают наши молитвы. Мы молимся ведь за то, что мы желаем, что мы жаждем. Так рождается наша вера. «Бог, дай нам это, что я хочу». «Проблема не в количестве веры», – подумала я. Ведь оно может быть как сгорчичное семя. А в том, в кого мы верим. Нужно ли это, что мы просим нам для вечности? Как и от кого родилась эта вера, просить и получать то, что в данный момент нам так желаемое. Например, выбирая что-то что, что и веря, что это принесет нам благословение, оно может совершенно оказаться наоборот, проклятием и, наконец, даже смертью. Ведь что, лукавый сказал Эве при выборе яблока, это даст тебе благо. Это даст тебе мудрость. Это даст тебе, что боги знают. Так рождается жажда. Я прочитала все притчи, все 30 глав. В каждой главе по 25-30-35 стихов. Все прочитала и поняла, что там, везде, в каждом стихе есть две стороны. Либо выбор проклятия, либо выбор благословения. Притчи 14-12 «Есть пути» которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Я очень долго думала, и у меня такая богобоязнь в сердце родилась, ведь мы поистине сами ничего не можем решить. Притча 21.2. «Всякий путь человека – прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца». Помыслы сердца важны. Притчи 19.21. Много замысла в сердце человека, но состоится только определенное Господом. О, как я бы хотела, чтобы все получили только определенное Господом, поскольку это вечная победа. Притчи 24.5. Человек мудрый. Вся Библия, все притчи говорят о мудрости. Это сила человека. Человек мудрый, силен, Почему? Потому что он услышит и выберет то, что ему даст благословение. И человек разумный тоже укрепляет силу свою, потому что разумный взвесит то, что ему предлагается и спросит у Бога. Так лето. Притча 26.12. «Не дал ли ты человека мудрого в глазах его? На глупого больше надежда, нежели на него самоправедность». По-видимому, самое большое препятствие для человека и для Бога в судьбы благословенной. Без Бога мудрость – это глупость и проклятие. Это всего лишь жажда и желание слепого человека. Мы пытаемся жить в разлуке с Богом. Мы думаем ошибочно, что наша свобода и получение желания нашего «я», нашей воли, которые ошибочно решают, что это сделает нас счастливыми. Нет, это дьявольская ложь. Иисус хочет жить в нас, для этого дан миру Святой Дух. Только Он, читаю я в Свою Библию, даст мир, покой и радость. В другом в этом мире ее не существует, потому что она абсолютно условна. Мы не можем получить благословение без Иисуса. Нам нужна мудрость которую дает свыше, и это и есть наше основное благословение. При любом выборе и решении необходимо отдать ее Богу. Отдать ее Богу, чтобы Он руководил нами через Свой совет и мудрость. Обетование в 36.5 «Я молюсь каждый день. Я каждый день пытаюсь и прошу, чтобы я отдала путь свой на Бога, уповая в Него, чтобы Он свершит все хорошо». По эстонской английской Библии там не только Он свершит, но Он свершит удачно. Предай Господу, будь твой, и уповай на Него, и Он свершит. Он свершит удачно. Мы не должны с нашими мыслями попасть во тьму испорченного нашего воображения. Наши мысли, наше воображение, а ведь это как раз случилось с Евой, Желания могут стать с помощью мудрости и освещения нашим защитным причалом, либо наоборот, воображение уйдет туда, куда ему не надо идти. А воображение с Богом это как дамба в нашей жизни, реке жизни, откуда будут течь либо воды благословения, либо проклятия. Что нам для этого нужно? Пусть нас научите отвечать Слово. Римлянам 12:2 Не сообразуйтесь с сим но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Здесь все сказано. Мы должны искать и узнать, что воля Божия, а потом воплотить ее. Там наше счастье. Ефизианам 4,17 «Посему я говорю и заклинаю Господа, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, то есть народы, которые не знают Бога или знают ложных богов. По этой суетности мы привыкли думать, что после прощения, принятия крещения водного, мы больше неуязвимы в отношении возможности наносить кем-то либо нам проклятие. Ничего проклятого не может войти в нашу жизнь. И нас нельзя поймать в капкан проклятия, ибо... Мы от всего защищены. Так лето. Нет, это не так. Ошибается неверующий, ошибается и христианин. Отдать свою жизнь за защиту Бога надо каждый день. У нас мы не знаем, что будет завтра, мы знаем, что было вчера. Но сегодня мы опять должны посвятить себя Богу и идти с Ним. От чего это возможно, все зависит, думаю, от образа нашей жизни, образа нашего мышления. Ибо через мысли и наши эмоции наше решение может лукавый проникнуть в нашу жизнь, в нашу плоть, заставить ее жаждать и приносить туда проклятие через наш разум и мышление ложное, предлагая нам выбирать по его дьявольским советам такие решения, которые приносят этим в нашу жизнь только разрушение. Болезни и смерть. Я смотрю многое и все эти чудеса, которые я сейчас показывают по христианскому телевидению, и все время думаю, почему же Бог дал нам новое начало, новый старт, жизнь по заповедям Божьим и по Его заповедям естества, знание, как быть, как сохранить наше здоровье и. Нашу силу, я думаю, что ведь это очень глупо. Да, Бог дает чудеса, но ведь Он дает и самое большое чудо, восстанавливающее чудо, это изменить свою жизнь и восстановить Ца в силе и в знании Бога. Это чудо совсем большее. На самом деле суть всего благословения и проклятия в Старом Завете. Я прочитала Левит 26, все эти стихи, от 1 до 14, от 14 до 46. Но сейчас я хочу зачитать, меня поразило, ведь на самом деле благословения начинаются с тем, что Бог напоминает нам свои заповеди. И для получения благословения, первое, не делайте себе кумиров, то есть не создавайте идолов в этой жизни, Ничего не сделайте выше, не выбирайте больше, чем Бога. Потому что, чтобы, чтобы мы действительно получили благословение от Бога. И второе, что Бог здесь упоминает, это суббота. Субботы мои соблюдайте, без субботы нет благословения. Наши субботы очень часто как бы убегают от нас, мы как бы теряем. Когда она начинается, мы, мы пытаемся украсть некоторые минуты и часы. И когда она кончается, мы опять крадем от Бога его субботу, потому что начинаем наши бытовые проблемы до окончания субботы. Но Бог говорит, таковым не будет благословения. «Если не будешь поступать по уставам моим, заповедям моим, будешь хранить и исполнять его, то я дам вам дождь и свое время». И земли, То есть Он накормит нас, Он защитит нас, Он благословит нас. Все остальные благословения. Если мы не будем это делать, мы изберем другую жизнь, образ языческий, богов физических, деньги, удачу. Ну что еще, что мы жаждем? Быть выше кого-то, быть значимым кого-то. То там проклятие. Читайте сегодня их сами, а 14.46. Они ужасающие. Также книга притчи. Она дает каждому жизненный выбор, либо к проклятию, либо к благословению. Мы выбираем. Надо это очень серьезно понять. Все началось в Едемском саду и с этого яблока, которое кажется таким невинным, которое Бог не разрешил брать. И все, и аминь. То, что Бог не хочет, чтобы мы делали, надо сказать на это Аминь и все. Каждое мгновение с каждым нашим решением мы выбираем либо благословение, либо плаклятие, которое следует неверному решению. А этим мы следуем советам Лукавого. Это яблоко, которое до сих пор предлагается повседневно в нашей жизни. А мы решаем, возьмем ли мы его или нет. Обетование благословения в Ливии 26.1.14, которое обусловлено через послушание Божьим законом и постановлением,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 и сокрушил узы ирма вашего и порвел вас с, поднят... с поднятой головою. И наоборот, выбирая непослушание Богу, определяя свой путь сами, это будет путь слукавым, которому последуют проклятие. Левит 26, 14, 46. Наш выбор определяет нашу жизнь, нашу удачу, истинную удачу, удачу, оценимую небом. Этот же самый принцип мы видим и в книге «Притчи» – обильный, красочный выбор для нас и нашей жизни. Мы выбираем либо благословение, либо проклятие каждый день. У меня была маленькая квартира, не моря, и я жила там какое-то время, арендовала ее. Мои дети приходили ко мне, и однажды младшая дочь пришла, она была в гостях у неверующего отца, и ее семьи, другой семьи, она пришла ко мне и скажет: мама, почему у тебя все прозрачно, у тебя совершенно другой воздух и совершенно как бы другой имидж здесь. А потому сказала я, что я живу молитвами и ангелами. Это действительно так. Да. Если Бог живет с нами, окружение наше совсем другое. Левит 26, 14, 19 Если же не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей Сих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 и враги ваши сидят их. Обращу лице мое на вас, и пойдете перед врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами. Если и при всем том не послушайте меня, то я всемеро увеличу наказание за грехи ваши». А видите, как сложно. Обдумайте эти стихи. Обдумайте, что Бог здесь нам говорит. Мы сами выбираем нам наказание. Мы сами выбираем путь. Мы сами получаем горечь. И пойдем туда, куда не надо. И сломню гордое упорство ваше. И небо ваше сделаю, как железо. И землю вашу, как медь. А здесь видно. Посмотрите, какая, какое небо и какая земля при выборе греха. А это все получает человек за свою гордость и упорное непонимание. Дух пророчества, я сегодня утром читала, говорит, что мы защищены праведностью Христа. Когда мы на нас праведность Иисуса и одеяние Его праведности, мы всегда выбираем ту сторону, где заповеди Божии, потому что грех нам будет неприятен, ненавистен. Все, что Бог ненавидит, если выберем это, то оно станет нашим несчастьем и проклятием? Мы немножко прочитаем притчи, и пусть каждый из вас обдумает, что здесь сказано, потому что это так глубоко? Благословение и проклятие рядом друг с друг другом и зависит от нашего выбора? Притчи 6, 16, 19. Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость в душе Его. Как мы представляем, что если мы делаем то, что мерзость Богу? что если мы будем просить благословения, то мы их получим. Глаза гордые, язык живый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующие злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. То, кто сеет ссоры, кто наговаривает, он сам это на себя и получит. восемь 8, 13, 21. Страх Господень ненавидит зло, ненавидит зло. Гордость и высокомерие, и злой путь и коварные уста я ненавижу, говорит Господь. У меня совет и правда, я разум, у меня сила, мною цари царствуют и повелители, и правду. Мною начальствуют начальники и вельможи, и все судьи земли. Любящих меня я люблю. И ищущие меня найдут меня. Это обетование тоже. Богатство и слава у меня, сокровище непогибающее и правда. Все у Бога. Плоды мои лучше золота и золото самого чистого, и пользы от меня больше, нежели от отборного серебра, потому что все, что этот мир дает, оно уничтожится и серебро и золото его. Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставить любящим меня существенное благо. И сокровищницы их я наполню. Сокровищницы души. Бойтесь, чтобы душу вашу не отняли. Не бойтесь всего другого. Благословение Господне в притчах 10.22, что оно? Оно обогащает и печали собою не приносит. А богатство этого мира – это все время печаль, это все время страх. Страх потерять его, что и все равно будет. Притчи 11, 1, 6 и 11. Неверные весы – мерзость пред Господом, но правильный вес угоден ему. Придет гордость – придет из посрамление, но со смиренным мудрость. Опять гордость, непослушание – это наше проклятие, а смиренность, любовь Богу, мудрость – это наше благословение. Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных покубит их. Не поможет богатство в день гнева, правда же спасет от смерти. Правда непорочного уравнивает путь его, и нечестивый падет от нечестия своего». «Правда примадушных спасет их, и беззаконники будут уловлены беззаконием своим». Видите, две стороны. «Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается. Благословение строит, а нечестивое понимание разрушает все». И тут же проклятие, притчи 11 и 12. «Скуда умной высказывает презрение ближнему своему». Но разумный человек – молчить. Я учусь теперь молчанию. И во многих ситуациях, когда Иисус молчал, я теперь понимаю – это золото. Благословение и проклятие притчи 12, 21, 22. Не приключится праведнику никакого зла. Нечестивые же будут преисполнены зол. Мерзость пред Господом, устал живые – а говорящая истину благоугодна ему. Почему у нас и ссоры? От гордости, от тщеславия, от желания своего получить и утоптать того, что получить то, что я хочу. Притчи 13.10. От высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость. Честного и смиренного невозможно проклясть. Притчи 14.2. Видите, честного и смиренного невозможно проклинать. Притчи 14.2. Идущий прямыми путями боится Господа, но чьи пути кривы тот не, брежь, не брежет о нем. Небрежность это не считаться с Богом. Здесь опять проклятие притчи 14.3.5. Я только половина кангу, вторая половина придется вам самим прочитать. Оно полно глубоких истин. В устах глупого бич гордости. Уста же мудрых охраняют их. Я понимаю, что только глупый может быть гордым. Знающий Бога и знающий, насколько мало мы знаем, никогда не скажет, что он умен и что-то знает. Чем больше мы учимся, тем больше мы понимаем, что мы ничего не знаем. Верный свидетель не лжет, а свидетель ложный наговор... наговорит много лжи». Притчи 14, 23 и 24. «От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб, потому что там ничего не сбудется. Венец мудрых – богатство их, а глупость невежд, глупость и есть. Наш гнев приносит проклятие на нас». Притчи 14, 16, 17. «Я понимаю, что дьявол действует через наш эмоциональный мир». Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян. Вспыльчивый может сделать глупость, но человек, умышленно делающий зло, ненавистит. То есть мы можем упасть эмоционально, но Бог поднимет нас, когда мы попросим Его. Бог даст нам прощение. Это наша борьба, но мы всегда встанем с Богом. Притчи 26.12. «Не дал ли ты человека мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на него». То есть самонадеянность и считать себя умным – это очень опасно. И везде эта мысль, что богобоязнь всегда приносит благословение. плечи 14, 26, 27, 31. «В страхе пред Господом надежда твердая. И сынам своим он прибежище. Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Страх Господень спасает нас. Кто теснит бедного, тот хулит Творца его. Чтущий же его благотворит нуждающемуся. Итак, последовательно до конца притчи. Причи 15-18. Спыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый – утешает расприю». Опять эмоции. Либо гнев – это проклятие, либо терпение – это благословение. Также глупость, она всегда связана тоже с проклятием. Притчи 15, 21, 25. Глупость – радость для малоумного, а человек разумно идет прямой дорогою. Но что глупость в библейском смысле? Это самонадеянность, это самообман. Это яблоко Эвы. Дом надменных разорит Господь, а между вдовы укрепит межу вдовы. Ибо Господь, Отец, сирот и вдов и нуждающихся. Это проклятие притчи 15, 26, 27. Мерзость пред Господом помышление злых, слова же непорочных угодны ему. Крыстолюбивый расстроит дом свой, а ненавидящие подарки будет жить. Здесь смысл подарки, я просмотрела несколько смыслов других Библии, это не то, что подарки, что мы смыслим, а это подкуп. Подкуп, который мы даем для того, чтобы что-то незаконное заставить человека сделать. Жадность – это проклятие. Этот принцип добра и зла, благословения и проклятия следует до конца книги притчей. У нас у всех также. же, у такого духовного гиганта, как апостол Павел, была повседневная борьба со своей унаследованной наклонностью. Что это? Это желание быть независимым от Бога и жить по своему плану, делать и решать, как я хочу. Это наш самый большой враг. Это значит прожить свою жизнь по своему направлению, которое он и каждый другой человек сам для себя определил. Это наша постоянная борьба, борьба всех, в том числе и христиан. Взять свой крест и следовать за Иисусом – это не так легко. Это легко лишь в смысле вечности, если мы с Иисусом, и Святой Дух живет в нас. Но для этого нужно каждодневное отречение от себя и посвящение через самопожертвование себя Богу. Это надо делать каждый день – Вновь и вновь. Это не помогает, что это было вчера, позавчера. Или, возможно, я сделаю это завтра. Это сегодня. Мы эту наклонность идти по своему пути в этой жизни никогда не теряем. Это наша повседневная борьба. Я вспомнила апостола Павла и то, что ведь он успешно жил и творил свою боль без Бога, когда он был фарисеем. Ведь он был самым успешным фарисеем и самым успешным соблюдающим закон фарисея. Но что Бог сделал с ним? Отнял у него взор его и показал, что он слепой. Притча 26,2. «Как воробей спорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется». Очень часто на этот стих опираются христиане. Но дело же не в этом. Дело в том, в нашем выборе. Этот стих не очень часто правильно понят. Да, незаслуженное проклятие, то есть то, что мы вы не выбираем. А если мы выбираем то, что мерзость Богу, то мы получаем все проклятое. Нам необходимо понять, каким образом лукавый проникает в нас. Найти вот эту дверь, создавая для нас почву для проклятия. Найдя дверь проникновения, мы сможем ее просто закрыть. Послание к 4.27. Тут очень просто сказано. Не давайте место вашей жизни дьяволу. А почему мы даем? И что это значит «не давайте»? Как это сделать? Тогда все то, что мы сейчас прочитали, плохое, никогда не избудется. Такая простая, ну как бы сказать, и искреннее ну, желание и совет для нас. Следует понимать, что лукавый ищет способы, как проникнуть в нашу жизнь. Для того, чтобы создать свое, ему надо проникнуть в нас. Он стремится найти возможность пробраться во все области нашего существования, в наших эмоций, действий. Семья, работа, отношения, духовная жизнь, надежды, желания. Его цель – влезть во все наши отношения и испортить их. Дать нам ложную жажду. Нам нужно стоять у входа в нашу жизнь, охранять его. И не впускать в нашу жизнь раздоры дьявола. Так не позволяйте дьяволу проникнуть вовнутрь себя. Раздор, ссоры – это открытая дверь входа в нас для темных сил я это поняла, когда у меня недавно была очень большая, большой раздор и ссора, и непонимание за своей дочерью. И поэтому я написала ту проповедь предыдущую про Петра. Бог дал это слово, чтобы утещить и поднять вновь. Нам нужно знать и научиться, как закрывать дверь от такого проникновения, как закрыть перед раздорами дверь, это не позволит влиять на наши отношения тогда, на наше здоровье, на наши финансы. Дьявол говорит, кури, что возьми сигарету, удовлетвори себя. Что это немножко? Положи свои финансы в игру. Давай купи лотерею, иди в игровой зал. Ты повышишь свои финансы. Вложи эти финансы туда и туда. Дьявол покажет, что ты выиграешь, что ты потеряешь все. Ибо они будут защищены, мы не будем защищены с дьявольским советом. А с Божьим советом наше, все будет защищено нашим правильным выбором. Нам надо всем научиться, как не доводить нашу жизнь до конфликтов. В конфликты мы сделаем неправильный выбор. Это будет мощная защита для нашей христианской жизни и победа над лукавым. Послание Ефезьянам 4,26. Гневаясь, но ну здесь сказано, мы не можем иногда не гневаться, нас доводят до, до абсолютного эмоционального истощения. Но Бог дает нам совет. Не согрешайте, что это значит, солнце да не зайдет во гневе вашем. То есть дайте себя на восстановление Богу. В одном из переводов, сказано в 4.26, совершенно по-другому. «Не впадайте в грех, не позволяйте греху контролировать вас, и пусть даже солнце не сядет, если вы еще испытываете гнев». Освобождайтесь от него. Но это спустится в вам. Вместо гнева придет мир и в спокой только от неба, после молитвы к Святому Духу. Лука 11.13. Есть такое греческое слово апригизо. Она означает гневаться, описывает молчаливые негодования, ставший причиной взрыва эмоций, внезапно вырвавшийся затаенный гнев, постепенно возрастающий гнев, который живет в нас, и повлекший за собой вспышку ярости. Вывод: Лукавый проникает в нас через наши эмоции, создавая в разуме конфликт против любви принося ярость и гнев, и этим рождая почву для дальнейших падений, что есть череда проклятий, неправильного выбора. Один очень именитый пастор, который создал несколько церквей в России, даже в Прибалтике, он американец, и со своей семьей приехал в Россию. У него была такая история, он должен был пойти на семинары в разные европейские страны. Маленькие дети у него были, и жена копошилась там. Надо было быстро идти, сесть в машину, чтобы прийти вовремя в аэропорт и сесть на самолет. Но маленькие дети, жена не справлялась, собака была у них. И в дом пришла, пришел их друг с другой маленькой собакой, которая должна была стеречь их собаку и их дом. Но эта маленькая собака рычала на большую собаку, и у них началась драка, ссора. Это как бы Бог показал, что сейчас будет что-то. Дьявол через вот эту маленькую собаку раздул ссору и вздор. Пастор пошел защищать свою собаку, чтобы он эту маленькую собаку не закусал. У них был санкт бернардир Он взял и... Свою руку как бы поставил между этих собак, между уста вот этой большой собаки, и он откусил у него палец, кончик пальца. Везде кровь, везде кричит один, воет собаки, кричит эта, которая пришла как бы их им помогать. Тогда приходит в это, в это время, они уже опаздывают, пастор раздражен, кричит, где вы все, помогите. Приходит жена с ребенком на руках, тоже кричит, что ты, я уже готова. Ты что, смеешься надо мной? Я говорю, нет, пастор говорит, нам надо в скорую помощь. Ты что, это шутка твоя? Нет, показывай свой палец. Приходят они в скорую помощь. В скорой помощи забинтуют этот палец и спрашивают у пастора, извините, пожалуйста, у вас собака. Ей сделали укол от бешенства? Пастор говорит, нет, не сделали. Он у нас же домашний, зачем ему укол от бешенства? Тогда вам нужны семь уколов от бешенства. А им надо идти, видите, от маленького раздора, от всего того, что мы опаздываем. Между прочим, опаздывание – это тоже как бы… Я говорю, что это тоже проклятие. Быть всегда вовремя и даже раньше вовремя на месте – это благословение. Это действительно так. Сделали ему этот укол, дали все остальные уколы ампулы с собой, полетели они следующим рейсом, спорили они из-за этого раздора в машине, дети кричали дальше, жена была раздражена, пастор тоже раздражен, но сели они в этот самолет, прилетели, и представляете теперь, как далеко идет неблагословение. Пастор, который должен говорить проповедь, идет другому пастору, этой пасты, говорить, и извините, у вас есть медсестра? И до этой проповеди должен идти за ширму, спускать штаны и давать, сделать медсестре укол его ягодицу. И так семь раз. И какое это унижение для него было. Приезжает он обратно в бывший союз, в Россию, идет опять делать последний укол, и медсестра спрашивает, а почему вы Штаны спустили. Но вы же хотите мне укол сделать, говорит он. Нет, этот укол делается в руку. Как вы думаете, видите, какой раздол, какое проклятие. И все это началось только от раздора, от ссоры, от потери своих эмоций, от того, что дьявол очень умеет такие ситуации у нас создавать. Обдумайте это. Речь идет на самом деле о ярости в данный момент которые мы впускаем в себя. Библия говорит, не разрешайте ярости лишить себя лучших качеств. Что должен был бы этот пастор тогда сделать? Однажды я шла, шла с большой собакой, волкодавом, и со своей маленькой собакой Типи, которая была она, а это был он. И у Типи были как раз эти дни, что она была интересна, Ему, этой собаке. Волкодав был дикий. У него текла слюня. А я шла со своим... Он хотел рассвирепеть над моим типе. Что сделала я? Я стала молиться. Молиться ко Святому Духу. Просила, чтобы он спустился на меня. Чтобы он дал в этот момент мир и покой. Случилось абсолютно необычное. Вот это было чудо. Я подошла к Волкодаву. А он уже кусил лапу, и правую сторону моей маленькой собаки уже шла кровь, она выла. Я подошла к волкодаву, взяла его за эту уши и стала очень ласково говорить, «Милый волкодав, пожалуйста, успокойся». Стала гладить его голову, говорить ласково и очень тихим голосом, но это было возможно, только благодаря Святому Духу и Ангелам, которые окружали меня и этому миру, который чудесным, чудным образом, образом на меня спустился. Мы прошли так два километра. И этот Волкода все время смотрел на меня и слушал, что я ему говорю. А моя одна рука была все время у него на голове и на его спине. Я успокаивала его. И когда мы дошли до нашего... Санатория, в, в Кыльцу, я эту руку спустила, пришли мужчины, пришли те с прутьями, потом с всякими защитительными инструментами, и тогда началась истинный бой. И я увидела, с кем я шла в мире и покое 2 километра и как Бог его усмирил. Но чем было, ну как бы сказать, благословение и проклятие? Если бы я бы тоже испугалась и пошла бы защищать себя сама. Я не знаю, чем бы это кончилось наверное, смертью моей маленькой собаки и разодранной меня, у нас выбор, что мы принимаем в себя, в наши эмоции, кого мы допускаем? Эфизианам 4:26. В, в самом гневе вашем не согрешайте. Прекращайте гневаться еще до захода солнца. Это значит, нам надо уметь прощать, уметь принимать мир и покой свыше. Что это еще значит? Для полного понимания надо расшифровать слово «гнев». Пара пара, рядом. Молчаливая аоргидзео, то есть где всегда рядом. Мы всегда можем выбрать либо это, либо другое. Аргидзе – это молчаливое негодование, ставшее причиной взрыва эмоций, постепенно возрастающий гнев, повлекший за собой вспышку ярости, молчаливое негодование, ярость, которая постоянно рядом с вами. Этот волкодав никогда не забыл, что он тогда проиграл и два километра шел рядом с моей собакой. Он все-таки пришел когда-то, он... но как бы... Нашел тип и растерзал его, пытался. Не забыла ярость. Мы ложимся спать, мы такие же, с этим чувством, словно это наш спутник жизни. Но это не надо делать. Если у нас партнер жизни, муж, жена, дети, друзья, не знаю, соседи, тогда это чувство пагубное, это очень плохо, потому что между нами будет всегда что-то еще. А именно негодование, непрощение, ярость, гнев, все это станет причиной раздоров с теми людьми, с любыми, с чужими знакомыми, которых мы на самом деле, с которыми мы можем быть в мире и в спокойствии. Это не значит, что наше прощение оправдывает злое деяние. Это не говорит ни притча, ни эти стихи. Это наша защита. Это не изменило сущность волкодава, но это защитило меня и моего типи. Это защитит меня. Это не значит, что мое спокойствие и, и чудотворное как бы, ощущение, эмоциональный мир, который закрасит и прекрасит Божье присутствие. Зло будет зло, и выбор другого человека останется им. Война будет там, но она не будет во мне. Слово говорит, что нельзя ложиться спать с этим чувством. Бог все равно не оправдывает зло другого, но Он хочет нам дать покой и сказать, Эстер, с твоими обидчиками буду заниматься я. Не занимайся ты. Я справедливый судья. Все проблемы, возникшие в отношениях, надо решить до сна. Что это значит? Надо их отдать Богу. Это мир наших эмоций, которые надо держать в равновесии с помощью Святого Духа. Посланник Ефесянам 4:27. «Не давайте место в вашей жизни дьяволу». Это означает, что ярость и гнев дают место дьяволу и открывают двери для конфликта и для нашего истерзания, для нашего проклятия. «Не давайте», — говорит апостол Павел. «Да, это легко сказать». Но нам надо понять, как это не давать, что это значит. Давать по-гречески «дидоми», позволять, разрешать. Мы должны помнить, что мы хозяева нашей жизни, это значит наших решений. Я с одних отношений, которые на меня нападали, звонки были, смс, я встала на колени, а потом с колени к небу и кричала. Я приказываю дьяволу из этих отношений уйти. Успокой, Бог, этот ветер. Пусть буря и шторм не войдет меня. Успокой, потому что этим занимается сейчас дьявол. Я не впускаю его в свою жизнь и в наши отношения. Убирайся, дьявол, так кричала я. И Вы знаете, действительно, этот ветер прекратился. Поэтому мы можем... Сделать что-то, что позволит дьяволу занять свое место, либо не занять наших отношениях. С кем-то мы сможем это и не делать. Мы можем закрыть эту дверь. Апостол Павел говорит: не делайте этого, закройте эту дверь. Слово место это топос определенное место, отмеченное ну, как бы на географической карте точка входа какая-то либо возможность для нас. Таким образом, возможность, когда мы исполняемся гнева, когда нас приополняет рярость, когда мы злимся, не можем успокоиться, мы агрессивны, настроены, то есть в нас начинается раздражение. Я жила, когда я жила в доме своего мужа, это в это рядом как бы, нашего нового санатория. И в это время у него были агрессивные отношения с нашим соседом. А сосед был неверующий. И он приходил к нашему забору и кричал. А потом с одной стороны кричал «сосед», а с другой стороны кричал «мой муж». И тогда я пошла на колени и просила, чтобы дьявол ушел из этой ситуации. Как успокоить? А там была проблема в электричестве, потому что, по-видимому, этот сосед крал наше электричество. Оно было, эта станция была у нас на двоих. И я вышла и пошла к этому. Он с угрозами, с про угрозами проклятия кричал. Я пошла за ним, за своей маленькой собакой, и начала как с этим удавом его успокаивать. И объяснять, просить прощения за раздраженность и за то, чтобы он успокоился. После этого раза этот сосед никогда больше не приходил за нашу, за нашу, как бы сказать, вот эту двери. Не двери, а вот эту. Как? За наш забор, да, и за большие двери забора. Дьявол хочет в нас разжечь вот этот раздор. И этим он будет контролировать и нас, и других. И таким образом реально открываем мы дверь для входа дьяволу. Эта дверь настолько реальная, как и любая другая дверь в нашем доме. И через эту дверь враг получает доступ к нашей жизни. У дьявола появляется возможность. Дьявол дьяволос. Тот, кто наносит удар за ударом, пока не проникнет куда-либо чтобы разрушить, навредить или захватить плен, клеветать, обвинять, обесславить, проникнуть куда-либо посредством серии нападений, уловить кого-либо в сеть. Бог дал мне уйти от этой ярости, Бог дал мне право отойти от всего этого. Он дал мне возможность успокоиться, Он дал мне возможность жить и быть с Ним. Мы используем это как слово нарицательное, вот это дьявол, ди проникновение, видите, дьявол, проникновение, а вторая часть – это швырять, бросать что-то, это описание действий рукавого. Мы знаем, что дьявол уже получил свой доступ, если на наши мысли что-то или кто-то влияет негативно. Например, вместо того, чтобы думать хорошо на того, Кого ценили, смотрим на него как бы сквозь темные очки. Дьявол будет показывать и наши ошибки нам самим. Но сегодня мне Бог сказал, не бойся, Эстер, и не бойся кто-либо другой, кто сейчас слушает. Нам надо простить самих себя. И не надо бояться, когда мы были слабыми, потому что Бог понимает и видит. И Бодия, и дьявол он хочет проникнуть, он швыряет нас, Он бросает нас в эту ситуацию, Бог дает нам ограждение от такового. И тогда, когда на нас показывают как бы негативно, давайте скажем, как римлянам скажет, «Тот, кто в Иисусе Христе, того нельзя обвинить». Если у нас появляются такие негативные мысли, это значит, что дьявол нашел какой-то доступ до нас, Выгоняйте их, наш разум, их нашим эмоциям. Выгоняйте их, не допускайте. И мы оказываемся словно пойманные в какую-то сеть. Надо вспомнить более конфликтные моменты своей жизни, чтобы опоз... опознать, что это случилось, и не возвращаться туда. Или становились участниками крайне неприятного разговора, который никак нельзя прекратить. Словно опять нас поймали в сеть. И научиться не попадать в эту сеть больше. Это случилось потому, что в этот момент дьявол нашел способ проникнуть в наши мысли, разум и эмоции. Бог дает нам защиту и новую жизнь без этого. Такие случаи есть у каждого. Но куда дальше это поведет и почему это еще дальше дает дьяволу возможность, нам надо это понять. Надо помнить, что раздоры открывают возможность и дают место для проникновения зла в нашу жизнь еще хуже. Они могут задействовать возможные, возможные проклятия в нашу жизнь и аннулировать благословение. И я не выписала, но если вы найдете в притчах тот смысл, что нам не надо быть в диапазоне раздражающихся и таких людей. Бог говорит, что это не надо делать. Это совсем не так. Там надо отделиться от всей этой ярости, раздражения, злословения, злословности. Надо уединиться и быть не в этом. Это все в притчах. В ярости мы перестаем ясно мыслить. И дьявол пробирается в наш разум и начнется эпопея разных трудностей и препятствий. Нет, надо отделиться от этого. И этого не будет. Надо принять решение начать жизнь без раздоров. Ибо время от времени раздоры пытаются проникнуть во все сферы нашей жизни. Разногласия – это силы зла, которые разлучают людей и причиняют душевные боли, могут даже разрушить все отношения. Но надо и это дать Богу. Пусть Он решит, как, и с кем, и когда. Как важно закрыть доступ зла, не допуская вот эти разногласия. Выбор соблюдать принцип «жизнь без раздоров». Такое решение оградить жизнь от ссор и закроет доступ к дьяволу. Нам надо в нашей душе найти ответы. Сейчас по трехангельскому телевидению идет такое, ну как бы, интересное учение таким женам и таким семьям, где насилие, раздоры, и идет обучение – что если в такой семье есть человек, который эти раздоры не шут, то не надо верить, что они кончатся просто так. И удивительно, что пастор, который ведет это обучение, дает совет также по притчам и дает совет не впускаться в эти споры, не дать повод и как бы отделиться, не верить, потому что дьявол все покажет как бы красивым, но это неправда. Опять получив свое. Такое решение оградить жизнь от сор. Давайте посмотрим, что Бог хочет. Как не позволить раздорам торгаться в свою жизнь. Каждый найдет ответ с Богом сам для себя в его положении. Как оградить свои уста от отравляющих слов. Насколько корни разногласий пропитаны бесовской и разрушительной силой как искать при этом мира и жить в нем, как навсегда избавиться от плодов горечи и ссоры. Через эту дверь раздоров и ссор, и гнева дьявол имеет свой доступ к нашему разуму, чтобы держать нас больными в страхе и разломленными. Поэтому мы не можем из-за проблемы ссоры и гнева посмотреть дальше и увидеть действительно, действительный план лукавого для христиан. Этим у нас отнимаются силы для выборов Бога для нас. И часто, когда дьявол хочет бросить нас в ложные отношения, где вздоры ссоры, он сделает виновниками нас. Это неправда. Поговорите с Богом, и вы услышите истину. Всю эту грязь и мусор надо выбросить из нашей жизни. Бог предлагает нам новую жизнь, и с его силой. Я написала последний слайд, как бы. Возвание души, возвание для всех нас, для самой себя. В деянии Апостола 11.32, второй части, Бог дал как бы смысл. Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Другие переводы, их смысл был немножко сильнее будут твердыми духом, останутся верными, и у них будет сила делать то, что Бог говорит. Исайя 26, 34. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, то есть в покое, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа во вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная. Ведь, ведь это упование спасло меня от дикой собаки, это спасло от погромов гневающего соседа. Это спасло меня тогда, когда меня хотели ограбить. Это всегда спасает. Бог приходит на помощь, дает в Свой мире покой и понимание, как защитить. Этот народ, народ верный народ, будет нести своими молитвами тех, кто даны под их заботу и попечительство. Если рядом с тобой человек слабый, человек больной и не может соблюдающий, человек зараженный, может быть, дьявольским ложью, это не значит, что это надо нам принять. Но мы защищаем такого человека своими молитвами. И никогда этому больному человеку, который зависит от меня, я сказала, «Я никогда не брошу тебя». Никогда не, не, если ты будешь, ну, как бы сказать, нуждаться в помощи, болезни, какая-то случится авария или несчастье, я вам приду и помогу. Но я не могу постоянно быть на, как бы сказать, на площади дьявола, потому что это не моя жизнь. Поэтому воззвание, несмотря на все сложные времена, и обстоятельства мы должны знать и показать, что Бог царствует на троне, также в Его небесной церкви и общине. Община верных, она прочная и продолжительная. Гнев и распри не разрушают ее, они удаляются от него. На такую церковь будет излитие позднего дождя, святого духа, обильное излитие. От этого произойдет большая жатва от Бога во всему миру, по всему миру. Так или иначе она произойдет. Но вопрос только в одном. Будем ли мы, ты, я, там среди них? Получим ли мы вот это излитие Святого Духа, которое делает нас искренне и абсолютно сильными? В этом или же вне этого, оставаясь снаружи, где будем мы? Если Иисус в твоей лодке, спрашивает Бог, у меня и у вас, если человек будет встречать все потрясения, и ожидания мир дрязги, дрязги, а у него отношения с Иисусом не в порядке, может быть там на 50%, может на 80%, но они должны быть на 100%, тогда оказавшись в этих потрясениях без Иисуса, он все равно погибнет. Он все равно выберет тот путь где будет конец неудача, проклятия. Если ты своей жизненной лодкой находишься сейчас посреди шторма, как и ученики, тогда самым важным вопросом было бы то обстоятельство, что Иисус с тобой в твоей лодке или Его там нет. Шторм может свирепствовать, волны могут бушевать. Но если Иисус с тобой, тогда твоя лодка никогда не потонет. Это истина. Поэтому отдайте свою жизнь Иисусу. Вы выбросите из нее все то, что топит вашу лодку, что там не должно было быть, даже если вы в ваших жизненных выборах когда-то ошиблись. Тогда ваша жизнь будет защищена и навечно. И это истина. Жизнь с Иисусом, это вечное благословение. Аминь.